Всем хэшьте, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал x Games. Мы начинаем с вами играть в Ку Жлё Ку. Игра вышла 6 апреля. Мы ее практически сразу записываем. Это игра про то, как в российскую глубинку в 1992 году прилетела НЛО. Это визуальная новела. Я ее не смотрел. Я посмотрел только трейлер, посмотрел описание, посмотрел отзывы, ролики. И вроде бы как она интересная. Я предлагаю ее затестить, посмотреть. И если она нам понравится, если она нам понравится, мне, вам... Ну, естественно, мне в первую очередь. Надеюсь, что и вам тоже. Мы в нее поиграем. Все события, герои, локации этой истории представляют собой фантастические вымыселы. Они претендуют на историческую... Запомните, это не трубка. В смысле, блядь, не трубка? А что это такое, блядь, было? Межпланетный экспресс... Межпланетный экспресс... А, первый... О, какая картинка. Я что, в лонгдар попал? Смысл смысле, скелет? Здравствуйте. Хорошо, я сыр. Блядь, вы поняли, что сейчас было? У меня есть руки, ноги, тело. Как самочувствие, потихонеченько потихонечку Потихонеч потихонечку потихонечку хорошо что у тебя чувство юмора сохранилось с войны и с чувством юмора обычно не возвращается хотя с твоим сроком службы а почему Ты можешь сказать своему снайперу спасибо что он тебя вроде как до первой отправки в бой вытащил попробуй-ка встать посмотрим на твое общее состояние хорошо кстати. Какое тебе общее состояние? У меня пуля в позвоночнике. А верещишь так, будто бы в заднице. хе <смех> Так у меня ж пуля в позвоночнике. Ну вот видишь, и вспоминать нечего, стоит только захотеть. У тебя в гимнастерочке конверт не раскрытый лежал. Я на столике оставила. Захочешь, погляди. Надо будет чего, я в соседнем вагоне. С ребятами посижу. Так а почему скелеты? Ходить на вас. О, смотри вещички безымянная фотография добавлена новая запись в журнал не забудьте ее посмотреть а я не могу вращать почему-то а правая кнопка мыши Здесь ничего нету безымянная записка у а? бля кошка испугала меня как человек, не только долгие годы упорно сопротивлявшийся системе, но и немало от нее потер перетерпевший, сейчас я с горечью сознаю, что реставрация капитализма в этой стране будет проходить по инструкциям из журнала «Крокодил». Отечественный капитализм будет скроен не по образцам успешных западных государств, а по унаследованным большевиков карикатурам. И эта сладкая инфекция растекается по венам искушенных советских граждан россыпью синих хб штанов и импортных магнитофонов. И когда первоначальные радости подостынут, так обывателю придет осознание того, что горбатиться всю жизнь на родную партию, все-таки не столь унизительно, как отдать лучшие годы жизни вчерашнему цеховику, будет уже поздно. Чудесно! У нас... Ой... Что-то У нас все такое черно-белое. О, в смысле мы в космосе? Уже цветное. Ля, красота. Ты посмотри, как круто. Я хочу это заскриншотить. А куда комета летит? Не в землю хоть? Не, не в землю. Блин. Хорошо. Мое уважение. Мне нравится. Так, это... Это, это купе медсестры, которая... Здорово, ребята! Не учили. А ну, не хами! Будто каждый день гости заходят! Вот а именно, блядь! Тут. Не Ты, блядь, лучше швабру... Ты, Люди блядь, отдохнуть это... пытаются, а они... Вообще Я так понимаю, это те, кто на войне пали. Ты швабру лучше возьми, у тебя течет. Автомат есть, швабр нет. Так, а вот это уже похоже, наверное, на какой то купе, там, бортпроводницы. Батюшки. А че так круто? Куда мне с таким бронением бегать? А, мы, мы не можем бегать. То есть мы находимся на грани жизни и смерти. Блин, вы чего? Это очень классно. Оно а, ну, выглядит, выглядит пока что. Всяк сюда, не входящий. Здорово, дружище. Ходишь тут, Валера. А у тебя за свет не заплачено. <свят> а кому я должен платить за свет? Приватизатором московским, что ли? За свет, по-твоему, что? Как его дедушка Ленин провел, так сам по себе и появляется, да? Ну да. А, а ты дедушку не трожь. Он провел бы... А, не провел гон на землянках, так и жили. Электричество народное, народом проведено. Значит и деньги за него народу. И без всяких там непонятных контрагентов. Ну хорошо, комсомолец. Буду по случаю в Италии, всем так и передам. На капремонт римских дорог слать лично Юлию Цезарю. Понял. Все, так и надо. Блин, вы что? Какая балдежная картинка. Черт, глоток с чистого спирта избавил бы меня от этой боли. Хорошо. Где найти глоток чистого спирта? А мы можем глоток чистого спирта просто проспиртоваться в этом вагоне-ресторане, где все там сидели кукарекали? Это я смотрю на борщ? Или борщ смотрит на меня? Заходит след в бар. Что-то хотел? Ты же сама мне сказала... У нас с тобой что-то было? Что О. может быть у меня, такой молодой красивый, с инвалидом? В смысле ты скелет? А, а как же любовь? Иметь право и действительно что-то иметь, вещи разные. Хорошо. Лицо у тебя знакомое. Да когда ж у нас быть-то что-нибудь успелось? Тебя ж уже наполовину выключенным везли. А потом стервятники сразу и налетели. Одного тебя из завала и вытащили. Или ни одного. Но меня там уже точно не было. Видать, улыбнулась я тебе как-то многообещающая из жалости. Вот и носишься с этой мыслью столько лет. Это же вам, мужчинам, очень даже свойственно. Тысячу лет потом вспоминаете, как вам в восьмом классе улыбнулись. Блин, а разговоры проработанные. Я ем? Все равно прольет. О, хоть кто-то понял. Да. Хуйно. Ха, как борщ. Гениально. Ответы непременно. <связывая> Отлично. Да я после такого борща метровку за две секунды пробегу. Борщ хорошенький, хорошенький борщец, борщец, борщецкий. Молодой Сколько? человек, сыграть не хотите? В шашки? Легко! Mm -hmm. Ну, надумали? Как поиграть? Ай да, в шашки, шашечки, шашулечки. Так. Хорошо. Пока так, пока так. Э -э сюда. Сюда, да? Нет, он заберет ее тогда. Нельзя сюда. F отменить. Давай сюда. Хорошо, это мы прикрыли, это мы прикрыли. Давай сюда. Ну, ты сам вот... О, блядь! Вот это я лох. Да, братишка, я сам проебался. Чики-брики и в дамке. Ну, пусть забирает тогда. Ага, нет. А зачем ты это сделал? А зачем ты отдался? Ой-ой-ой, я не смогу ее забрать теперь. Надо как-то двигаться вперед. Видишь? А он может забирать. Ладно, я проиграл шашки. Я думал, я хорошо играю в шашки. Оказалось, не очень. Забирает. Давайте уже проиграем быстренько. Вот это я, конечно, кукарача. Жизнь это веселое приключение. Бля, усы у тебя Состоящие охуенные, дружище. Череды побед и поражений. Не расстраивайтесь, вам еще повезло блин вот... жизни без души конкретно в мире диалектического материализма ничего не угрожает но постарайтесь не торопиться за его пределы а чего он исчез вместе с шашками тоже мне умник нашелся играть научись не они делают? Ага, ага. Безымянно. Мы знакомы? Мы знакомы. Мы знакомы. Значит, сейчас. Самое время собраться, Валерка. Вражеские стервятники уже рядом. А что, такой, у тебя шрам массивный на лбу. Не похоже на боевую тревогу. Сидите себе в картишке, режетесь, да еще и гоняйте. Тебя ждали, Валера! Вот ты-то нас всех! Сейчас и спасешь. Чу ну я. что, готов? Готов. Чего, блядь? Скорее вставай за пулемет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! А в кого стрелять? Пуль нет, Дефицит. В за пулемет. В смысле пуль нет? А как стрелять тогда? Получено новое достижение, пробуждение сначала просто бомбе а второй прибытие то есть вы готовы для вас большим удивлением не будет а я не удивляюсь электрон 405 д я хотела подойти у горбачев Ой-ой-ой, а можно отдалить? Горбачев сдал страну инопланетянам. Блять, вот это у них прикольно. Разобраться в цепочке событий, в конечном счете повлекших крушение советской государственности, задача очень непростая даже для экспертов. Политический-экономический кризис, нарастание нациалистических настроений в Республике СССР, активная работа иностранной агентуры, все это приземленные дежурные, неудовлетворяющие запросы пытливых умов читателей, корреспондентов газеты «Голос аномалии». Объяснение случившейся трагедии сперва... Встреченный триумфально, а к настоящему времени обернувшийся тяжелейшим кризисом, затмевающим все мытарские перестройки. Что же действительно происходило в а, партийных кулуарах накануне ликвидации Советского Союза? Наш анонимный источник, представившийся ветераном КГБ, предлагает свою версию произошедшего, подтверждающуюся уникальным архивным фотокадром стайной встречи Горбачева с инопланетными кукловодами. По информации нашего, анонимного осведомителя, эти сенсационная фотография была риском для жизни. В смысле, откуда они тогда знали слово кукловод? Вы из сверхсекретного архива МВД ссср во время последовавшей за путем. А, за путчим неразберихи Механизмы развала ссср были спроектированы инопланетными наблюдателями от и до. В чем же тут дело? Почему советская государственность воспринималась выходцами системы. Таокита как угроза собственной безопасности в то время, когда даже самые смелые публицисты не говорят о существовании какой-либо реальной угрозы для целостности США и других государств Запада. По мнению нашего анонимного источника, вполне перекликающегося с информацией из интервью, согласившегося на проведение сеанса телепатического контакта представителя Альфа Центавры, читайте в одиннадцатом выпуске 1991 года, все дело в том, что существование и прогресс человечества в рамках социалистической идеологии действительно в конечном счете может привести человеческий к достойной конкуренции с инопланетными цивилизациями высшего порядка, в то время как капиталистический уклад привязывает обитателей цивилизованных планет к их родным мирам, ведь общество капитала — это общество безвысшей цели. Обитатели системы Талкита известны как полицейские вселенной, руководящие организацией наподобие земного надо на то, Все действия Горбачева, установленные ими агента, курировались, Именно представителями этой звездной расы, также известной как Раса Серых. Мы будем публиковать дальнейшую информацию по этой смелой, но вполне логичной гипотезе в следующих выпусках. Инопланетная бомба для фюрера. Новые сенсационные данные указывают, как сопричастны раса Серых к тайным ядерным разработкам Третьего Рейха. Снимок, давно появившийся в американском журнале The UFO Observer. Подтверждаете эти догадки. По признанию любимого команды с фюрера Отто Скорцейни, гитлеровская Германия была готова применить ядерное оружие за месяц до торгедии Хиросимии Нагасаки. Однако прямое указание лидера Третьего рейха было вероятно саботировано Дёрингом, уже вовсю проводившим сепаратные переговоры о мире втайне от спрятавшихся в бункере лидера нацистов. Но вот вопрос, откуда у немцев в конце войны могло появиться ядерное оружие? Ответ прост. Дисквартирные силы расы серых, питающихся отрицательной энергетикой жителей зонах планет, также известных по Данилу Андрееву как Гаваха, сделали свою ставку на зловещие силы нацистской Германии, способные превратить всю нашу планету в нескончаемый завод боли и страха. Какой пиздец на самом деле происходит? Именно по этой причине свою темную работу они начали непосредственно с вербовки немецких ученых. Эта теория подтверждается тем, что независимо от США, Советский Союз в послевоенные годы сумел именно с помощью пленных немецких ученых в кратчайшие сроки создать собственный военный арсенал. Возникает логичный вопрос, откуда ученые Германии могли знать секреты ядерного вооружения? Ответ очевиден. Без невидимого участия на планете силы обойтись не могло. Кужлевка! Новая яркая точка на аномальной карте России. Эти интригующие кадры... Из своей уфологической экспедиции по средней полосе России прислал нам наш давний друг Вадим Густабров. Густабров. Потихонечкин Густабров. И хотя жители ближайшей Кужлевки все как один уверяли, что ничего не видели, Густабров верит, что в скором времени Кужлевка станет ярчайшей точкой на аномальной карте России. Всех, кто мог бы видеть аномалию в небе над Кужлевкой, гастроб... Густабров просит связаться с ним по телефону 342-2308 или написать к нам в редакцию. Это не реклама. Если он будет направлены не уфологии, не это, если что, на научно-исследовательский институт. Уфологии под руководством Адима Густаброва. Реклама. Меня... Так, реклама нам не нужна. Рекламы мы не пользуемся. Сижечку, закури, пожалуйста. О, да, детка, ебаный сыр. Затянуться. Все, сигарета закончилась. Вот это ты тянешь, дружище. Я так никогда не затягивался. Все? А, уже бычок остался. Друг. А, а что там за мимасная собака какая-то сидит? О, 50 грамм. Налить. Симулятор куления, читания газеты и алкоголизма. Или что это бля, такое? Рюмка вот я. россия так она прям в дом к нам залетела недурно получилось михал жив Вася Михал жив А, мертвее бывал надо было спросить телевизор это цел мужики это что такое спутник как пить дать спутнику ты издеваешься а что правда спутник что ли так бывает разве бывает бывает лет десять назад наш в канаде свалился ну хоть спутник хоть твердь небесная главное все живы вот это о, правильно о, работенки о, меньше а, хреновину эту что думать то на металл давай дернем тут же тысяч на 150 будет Стёпа, машинку подогнать командой бляха-муха сейчас я тебе скомандую спутник все равно казенный даже если и упал так так это не спутник не наш не советский ну вот не наш же, Можно пилить! Блять, Клим. Так. Давай сначала разберемся. Я, разберёмся. конечно, понимаю, что теперь приватизировать можно что угодно, от сортира до ракеты. Надо же сперва хоть знать приблизительно, что это такое. Осмотреть. Правильно, Вася! Не бывает же так, чтобы ни одной буквочки, ни одной мейдым, вдруг это не спутник никакой. Вон, будто бы даже вход у них. А Где? Что? И правда? Вдруг не спутник. Вертолет новый. А там, матья, а Руст какой-нибудь с управлением не справился. Или космический зиганшин с товарищами додрейфовался. Зиганшин? Да на металл а давай попили мы делу конец. Нету там никого. Спутник американский. Ёбаный врод, рот. Лишь бы нахуяриться. Степан, ты загляни да. как представитель. Ну, конечно. Как в сраку лезь, так сразу представитель. Посадил бы кого за самогон разок. Знали бы. Фу. <свист> Участковый вилок Хэллоу Гутен так Гутен так Опа Никому не двигаться Это что, Dead Space? Блядь, только телевизор испоганил и сломал мне Михалыч, понимаешь, что это значит? Инопланетная хренотень телевизор мне разли начали а завести за рублей телевизор это же средство связи может этот телевизор был самым подходящим для них носителем из тех что у нас были а вдруг внутри тарелки никого вообще нет и это бандероль такая ну как бы как бы зонд нет может быть и не американский спутник покопайся в телевизоре глядишь свяжемся с обитателями тарелки ну давай попробуем использовать е бандура Привет. Объект сделан компьютер, предназначение терминал. Вот новых слов для передачи информации. Аппарат переводчик отправлять три. Тонкие настройки, треугольник, человек осуществляет вот данных вы. Приветствие. Самогон НЛО. Ха -ха -ха. Ха -ха. Критическое событие не произошло Событие доставлено без искажений Новых слов один, новый реконд Инициатива словаря 2, продолжить Ну что, Степан, зайдешь? Ладно, ну мужики, будьте наготове Давай, Степка, принеси нам что-нибудь оттуда Эй, Блять Степанов, выпустите, черти! Прям вот Сепку жалко. Васька, бери ружье в ящике! Ах ты, скотина, ногу прострелил! Фу ты, не царапинки. Соль же, клеим. А ну не лопи, дура. Зови мне а, новые, кто теперь купит? Рухлядь и старая. <сORED> <сORED> так он молодой. нам нового где купить? Домой давай, как его теперь вытаскивать Телевизор Так, они там с ним что-то сделали Да что за вундервафли такая а мне в доме? руководит Э, волосы Волосы выросли Степа Что они с тобой сделали? Как... Анальное зондирование Свет там Свет Ничего не разобрать. Как в сон проводить? Ебать, у тебя стрижка крутая. А уже и спина не болит, и волосы. Вон. Я тоже хочу в такую тарелку. Спишь, чтобы спина не болела. Поэтому-то за что? Сволочи, потому что... <смех> <смех> а не поэтому. Эта штука как захлопнулась. Мы уж думали капута Танискиным. А он-то почему лег? От нее, думаю, и боевым шмальнешь отскочит. А тут соль. Солью по металлу? Да для страха, наверное. Мне Михалыч сказал, не знаю. Лицензия-то охотничья есть у Михалыча? Конечно есть. Ладно, раненого я до дома отведу. И проснувшимся скажу, чтобы не лезли. Вы пока подумайте, что мы с этим всем делать будем. Вот это конечно, что не тут закрутили. Так, так и сделаем, идите. Смотри, а он на печке спит. Ничего, ничего. Иди, мы пока думать будем. В смысле без ста не смотреться? Мы с Тамара ходим пары. Стёпа, вообще охеренно выглядит. Посмотри, какая у него прическа, блядь, полицейский из курьёвки. Михалыч, слушай, я тоже туда зайду. Надо же все узнать. А ты что себе хочешь, член, блядь? Откуда столько энтузиазма? Михалыч, ну это же они, точно они. Если бы они с каким злом пришли, мы поняли давно. Внеземная цивилизация. Подумать только. А вдруг нет? Вася, по дружести тебя прошу. Натяни на эту бандуру какую-нибудь покрывало и пойдем спать. Михалыч, я тебя, конечно, уважаю, но ты не прав. Ты хоть примерно понимаешь, что это такое? Да мы же завтра центром всего мира станем. Это же в историю войдет. А ты спать. Ладно, ладно, Фу. сейчас покопаюсь в компуктере. Знания, учитель знакомства. Ой-ой-ой, я, наверное, что-то не так нажал Поверьте, да? мы ничего плохого не желаем Мир, мир, пис Товарищ Какой пиз, Мы развитая, мирная, с недавних пор даже демократическая цивилизация Психотизма. Теперь этого сейчас нам отшикали. Но тут, наверное, я так понял, от того, что я сделал, от, от этого все зависело. <смех> так я ж выбрал мир, знания, учитель. Михалыч, это сенсация. Это же самое важное событие в истории. Гляди. Ой. Ебать. Это их система. Найти бы. Так сходу и не разберешься. Надо в технику молодежи или вокруг света писать. А то и в ней какой-нибудь. Как красиво. Погоди, погоди. Это мы все уже с компетентными людьми выяснять будем. Сейчас надо Степана дождаться. вздримнуть хотя бы часик. Остань-ка, Васька у меня. На печи поспишь. А то мало ли, у кого ночью руки на социалистическую собственность зачешутся. А ты где спать собираешься? А я на тебе. А я на креснице перекорну. Мне, мне не привыкает. шум то завтра будет. Завтра будет пиздец. Ну на то оно и завтра. Какие они, интересно. Когда покажутся. А спрашивают, что будут. А прикольно, что да? Скажем? Вот спросят они, кто ваши герои? Кому верите? На кого равняетесь. Про Гагарина какие, блядь? Кого вы, на кого вы еще собрались равняться? Гагарина? Ну, если про космос брать, у нас же космическая, типа, новелла такая, отчасти, потому что у нас... о о, -о Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе. А я взлетел! Или это она меня в себя тянет? Она меня в себя тянет! А меня зачем? А я зачем? Почему я? А зачем я? Акт третий. На сопках Манчжури. Добрая уточка. Так там, вон, смотри, и самолеты летают. Бля, ты шо? Так, ну игра фризит немножко, почему-то. Так, бамбуковые деревья. Там где-то слышу война какая-то идет. Я хочу... Я хочу... Не, я думаю, мы прошли два акта, посмотрели. Ну и давайте так, если вам понравилось, обязательно оставляйте комментарий. Ну, мне кажется, мы ее пройдем, потому что она довольно-таки интересная и необычно сделанная.